приехали не только в Гданск, но мы еще поедем в соседний город, Скоршевы, в котором я проработала и прожила около трех лет. Но мы приезжали уже летом в Коршевы, но Гданск так и не посетили. Хотя это один из моих любимых городов в Польше. Поэтому этот раз мы решили все-таки заехать и даже немножечко развеяться, погулять по городу. В связи с последними ситуациями, которые сейчас происходят, то хочется как-то разнообразить свои будни. И еще хочу вам сказать о том, что мы немножечко, э, даже не мы, а поезд опоздал, и получается, что мы аж на 3 часа в Гданск приехали позже. Поэтому я даже не знаю, что я смогу снять в городе, но постараюсь как можно больше заснять вам и показать этот город. Мы уже заселились в хостел, и вид из окна, как вы видите, просто панельки. Сама комната просторная. Обычная двухспальная кровать. Конечно же дали постельное, полотенца, Есть тумбочка, где можно положить какую-то мелочь. Также настольная лампа. Ну Здесь мы прикупили продуктов. Стул. Два стула, кстати. Столик есть небольшой. Вентилятор. Это, скорее всего, ну, те, кому будет жарко. Но, в принципе, в самой комнате температура хорошая. Также в каждом хостеле оставляют пароль к Wi-Fi, телевизор. Ну и вторая комната, это как коридор, мини-шкаф, вешалка, не знаю, как это назвать. Посуду оставили. И вот такая вот классная печка. Скорее всего, хозяин просто не хотел ее убирать. Здесь вход и туалет с ванной. А здесь вот коридор, и оставили чай, могут пользоваться все чаем, сахар, кофемашина. Кстати, нас удивило то, что здесь зерна, нужно обязательно завтра утром сделать кофе. Ну а те, кто любит растворимый, оставили такой вот поддичка. Оценка хостела, название. Но я вам еще оставлю ссылку под роликом. Здесь, конечно, темновато в коридоре. Стол, микроволновка, салфетки, тостер, чайник. Это инструкция проживания. И там дальше еще идут комнаты. А забыла еще вам показать. Холодильник есть. И есть отдел для Мусора. Гданск по праву считается одним из самых интересных польских городов, однако многие туристы исключают его из своей программы, отдавая предпочтение Кракову, Вроцлаву и Варшаве. Но я вам хочу сказать, что Гданск – один из тех городов, которые отличаются длинной и непростой историей. Первое упоминание Гданска как города относится к 1997 году. С тех пор он успел побывать частью Королевства Польского – территории Тевтонского ордена. Одной из спорных земель во время 13-летней войны вернуться в Королевство Польское, войти в состав Речи Посполитой, а потом Прусского Королевства, превратиться в вольный город Дансинг, снова отойти к Пруссии, а затем Германской империи и ненадолго к Веймарской республике. Почти на 20 лет вернуться в статус вольного города, а потом стать частью нацистской Германии. Лишь в 1945 году город снова вернулся. Польше и каждый раз когда мы приезжаем к своим друзьям в гости мы не можем проехать просто мимо этого города я могу миллион раз проходить те же самые улицы и наблюдать за людьми которые сидят и спокойно наслаждаются красивым видом на набережной зайдем сейчас в местный магазин Болеславец. О, как тут красиво Вау, супер! Я так понимаю, это ручная работа. 45 злотых, да? Да. Мне красиво. Даже печать или что это? типа. Лейбл. Лейбл. В таком помещении хочется тихо разговаривать. Ты что там, Алладина, решил освободить? 255. А это все вручную развесовано. Смотрите, даже есть наш украинский флаг висит вместе с польским. Кстати, по всему городу Гданск очень много украинских флагов. Как поляки говорят, что они солидарны с Украиной. Я, если честно, в шоке, потому что в такую погоду люди даже умудряются плавать на яхте. Посмотрите, я нашла одного львенка. Это считается символом. Города: Гданск. Кстати, такие символы по всему городу разбросаны, и они все разные. А когда мы были во Вроцлаве, то там были гномики – это символ города Вроцлав. И еще мы ездили... ездили. А символ Кракова – это дракончики. Вы можете там найти любые магниты, какие-то изображения, а также фигурки в виде дракона. Это символ Кракова. В Гданск очень красивый, особенно набережная. Славик замерз, да? Славик. Мы нашли один из открытых музеев в Гданске, уже поздновато. Морской музей. Сейчас узнаем, сколько цена, и я вам обязательно все покажу и расскажу. История Центрального морского музея началась в 1958 году, когда образовалось общество друзей музеев. Создание музея началось с нуля. По замыслу основателей музей должен был служить портово-музейным комплексом и находиться в сердце старого Гданского порта, вписываясь в типичные портовые объекты. 45 лет тому назад Алавянский остров был в руинах. Только журав был восстановлен после военных разрушений. Поэтому было решено, что именно там будет размещаться здание музея. На выставках Центрального морского музея в Гданске можно увидеть предметы с яхт на которых польские мореплаватели впервые пересекли Атлантику и совершили кругосветное путешествие. В помещениях здания воссозданы образы работников музея-бухгалтера, весовщика и приемщика товаров. Нижние этажи использовались в качестве жилых помещений. Сегодня морской музей является одной из самых интересных достопримечательностей Гданцка. Я вам хочу сказать, что мы в этом музее провели больше двух часов. За вход мы заплатили всего лишь 12 злотых за одного человека. Если же у вас будет время посетить этот музей, не проходите мимо. А на последнем этаже представлена выставка картин с изображением кораблей. Ну а после такой долгой прогулки по музею, мы решили подняться на корабль, который находится прямо возле входа в музей. Вход бесплатный и понаблюдать, как люди отдыхают. Как вы видите, очень красивый и интересный корабль плывет, даже немного похож на пиратский. Зашли согреться в небольшое кафе И взяли себе вот такой вот глинтвейн Здесь и гвоздика, и апельсин с лимончиком Очень вкусно, кстати И недорого 12 злотых стоит такая вот маленькая чашечка В этом здании, кстати, находится Самый большой рынок в Гданске Ну, крытый рынок И внутри там в основном продукты, одежда Но само здание впечатляет Иногда кажется, что эти цветные домики как игрушечные. Часов 9 вечера, я точно не знаю, но есть открытый магазин с сувенирами. И мы сейчас зайдем, посмотрим, что там есть. Потому что мы завтра уезжаем в Скоршево и нужно прикупить подарочки. Где продаются в магазине открытки с дерева. В принципе, можно выбрать любой рисунок, какой вам нравится. А сзади здесь пусто. И можете написать какие-то пожелания. И даже QR-код есть. Прикольно, если честно. Вот такие вот есть. Варшава, Гданск. Сопот. Есть также интересные блокноты с такими вот обложками, есть Гданск, здесь у нас маяк в Гданске, также есть Сопот, Гдыня, можно выбрать на любой вкус. Я раньше, когда ездила по Украине, путешествовала, то я всегда покупала вот такие вот тарелочки. Маленькие, большие у меня есть из Крыма, из Одессы. И здесь, в Польше, вы также можете купить такие тарелки. Всем привет! У нас уже следующее утро и хочу вам показать подарок, который мы купили для моей подруги. Так как мы сюда приехали на день рождения, мы решили зайти в Дуглас и взять вот такой вот подарочный сертификат. Его еще так симпатично упаковали. Это сертификат на определенную сумму и моя подруга сможет купить любую косметику или туалетную воду. А мы сейчас быстренько собираемся и отправляемся в центр. Ну а сейчас мы с вами направляемся в Мариатский костел в Гданске. Почему же мы отправляемся в костел? Да потому что на колокольню можно подняться, преодолев более чем 400 крутых ступеней, чтобы увидеть прекрасное зрелище. Гданск с высотой 82 метра. Сам Мариатский собор в Гданске поражает воображение и даже немного подавляет своей суровой монументальностью. Его строительство, начавшись в 1343 году, за заняло почти 160 лет. За вход мы заплатили 14 злотых за одного человека. Заплатив за вход, мы начали восхождение по бесконечной лестнице. Как гласит путеводитель, и как я вам уже сказала, лестница насчитывает около 400 ступеней. Но мне показалось, что их гораздо больше. Лестница достаточно широкая и поднимается по спирали вдоль стен башен. Но это занятие нет для слабонервных. На улице Ушивал ветер. Каждый шаг среди этих вражебных звуков давался с трудом. Но преодолев страх, мы все же поднялись на смотровую площадку. Как вы видите, можно увидеть абсолютно полностью город. Эти маленькие красные крыши смотрятся просто великолепно. А вдалеке виднеется мост, который поднимается, потому что скоро будет проплывать корабль. А здесь бросают монетки то ли на удачу, то ли на счастье, и мы также решили воспользоваться моментом. Бросаем на, удачу. на счастье, чтобы <сёк> А при выходе мы увидели автомат пожертвований и решили отблагодарить. По всему городу очень много интересных музеев. Здесь вход. Мы сюда не будем заходить и останавливаться. Мы сейчас проедемся все же на море и прогуляемся по местному пляжу. До ближайшей набережной Бжезно мы решили проехаться на трамвайчике. И по пути зашли в местную кофейню. Я вам хочу сказать, что на трамвайчике до первого пляжа в Данске всего лишь полчаса ехать в дороге. Поэтому, если вы будете в Данске, обязательно заезжайте на море года, конечно, сейчас не очень, но это. Я нашла еще одного львенка Он здесь на пирсе Так что если вы будете в Агданске видеть То они все разные Этот я так понимаю С каким-то веслом Очень прикольно и интересно Придумали поляки Ребята, я уже буду заканчивать. Ну а если вы хотите увидеть в Гданске намного больше всего, то обязательно приезжайте в этот город. Я уверена на 100%, что вы не останетесь равнодушными. Спасибо всем за просмотр. Не забудьте поставить пальчик вверх. Ну а мы с вами уже увидимся в следующем ролике. Всем пока!